Music Я хочу облака, звезды прячут, Зубы точу. Вес на штанге Разъешь Готой Легко Обойдем вас на фланге Песок Под льной Голи, челы И ранги а я за спиной